Здравствуйте! Я руководитель агентства видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы профессионально соберем информацию о вашем салоне красоты и услугах в нем и поместим ее в понятную и яркую видеоупаковку.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 Какие дополнительные услуги вы оказываете своим клиентам? Видеоотзывы ваших довольных клиентов. Видеоролики открытых в вашей компании вакансий. Простые ответы на вопросы в удобном формате. Как вам проехать или пройти? Наличие парковки. Приятный бонус. Кроме того, вы в своем видеоролике можете попросить зрителя что-либо сделать. Оставить телефон или попросту записаться к вам на консультацию. Что получает салон красоты начал сотрудничество с агентством видео для бизнеса?